Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал Descoffin. Наконец-то пришла весна. Еще не совсем тепло, но тем не менее асфальт под моими ногами сухой. А это означает, что самое время выкатиться на боевую тренировку на первую боевую тренировку на сухом асфальте на моей новой тренировочной машине Nissan Laurel в кузове. 33. Кто не знает, что это за машина и откуда она у меня появилась, мы уже сняли серию на канале ДССО, можете найти и посмотреть. И прежде чем мы приступим к тренировке, я хотел бы сказать, что у нас были кое-какие недочеты по этому автомобилю. И я поручил Даниле из TrackReady эти недочеты устранить. Посмотрим, как он с этим справился. Было легче, но самое главное не прилететь в бордюр или, как говорится, как любят говорить дрифтеры, хотел дать угла, а дал столба. Чтобы не дать столба, вот эти два прекрасных молодых человека будут мной сегодня руководить. К делу, товарищи, погнали! Погнали. Первая часть тренировки была посвящена базовым элементам дрифта. Но мы не будем на них заострять внимание, поскольку с ними я справился достаточно легко. Первый элемент, самое простое, питак вокруг конуса. как я вижу не туда второй элемент постановка с помощью ручника и это было для меня чем-то новым третий элемент под названием восьмерка. Очень важный элемент и вот почему. В восьмерке сочетаются абсолютно все элементы дрифта. То есть у нас есть с тобой разгон, точка постановки, постановка. Мы получается разгоняемся, разгоняемся, делаем, соответственно, перекладку, элемент дрифта, да, и после перекладки у нас будет так называемый флай. То есть мы будем ускоряться в дрифте, мы будем замедляться в дрифте. Важный момент, который в начале пути очень сильно мешает ага. э -э, взгляд. А -а -а. То есть дальше смотри. <музыка> Уже давно не секрет то, что наши мысли намного медленнее, чем наши рефлексы. И сейчас Гураму говорят очень много знаний, которые он должен воплотить в действие. И это очень тяжело, потому что они его останавливают, он вроде бы все понимает, но это очень сильно осложняет процесс исполнения задачи. Всем привет, с вами Гурам Дрифтер, мистер Прическа и Руслан <свят> <свят> Так, начальники, давайте подведем промежуточный итог Что у нас получилось по первой части тренировки и какой у нас дальнейший план действий Слушай, могу сказать то, что было очень неплохо Я ожидал, что будет хуже, потому <свят> что у нас сегодня серьезная задача Попробовать все-таки навалить боком в каких-то узких местах где э, велика вероятность Каких-то неприятных происшествий Поэтому мы должны быть уверены В твоих руках, так сказать, и ногах Задачу максимум э, Мы выполнили на этих упражнениях Сейчас э, у нас все круто Мы передвигаемся к следующему заданию э, У нас будет с тобой большой разгон да. Под отсечку э, Максимально быстрая постановка э, Морды сюда, на нас да. Сделать перекладку Поймать заднь, э, задней часть автомобиля Этот клипинг. Так. тот клипинг то есть продолжаем в дугу и я тебе поставил ворота там и надо заехать. да и надо да. выбрать тебе самому перекладку таким образом чтобы ты туда грамотно выйти ворота боком проехал под 90 градусов а, у меня вопрос там, там конусы в полутора метрах от забора то есть мы немножко повышаем ставки я так понимаю немножечко да там если ты правильно зайдешь будет достаточно безопасно а если нет то будет классный контент появился такой знаешь боевой жим-жим небольшой хотя это всего лишь конусы это даже не это не бордюр не стол Попробую теперь больше работать газом меньше рулем. Савчик, замес, да, да, ну, очень круто, да, да. Это классно. Слушай, это прям мне нравится, что каждый проезд следующий, ты прям просишь то, что я говорю. Ну прошлый. Ты объясняешь просто русским да, языком? Да, да, да. <смех> и ну и главное конфигурация то. Почему мы шли весь этот день? для чего мы отрабатывали все эти приемы. В частности, разгоняемся на второй передаче. Постановка с помощью использования ручника. Затем перекладка в левую сторону вокруг конуса практически на 180 градусов. Затем удержание автомобиля в постоянном дрифте, перекладываясь слева направо и справа налево. И финальный элемент замедлить автомобиль, сделать 180 градусный разворот, не останавливаясь и выйти на финишную прямую. И все это с учетом того, что там достаточно узко, а геометрия покрытия то влево, то вправо стаскивает автомобиль. Посмотрим, как я с этим справлюсь. С другой стороны, если, конечно, произойдет что-то не по плану и Лаурел окажется в Канаве, это будет прекрасный контент для вас. Блин, Рус, а. страшно. Честно тебе скажу, вот сейчас страшно, понимаешь? Прям я, ну, мне надо собраться с дернуть ручник. Я, а, а главное, если я подлечу и не дерну, будет еще хуже, и мы про... через клубу. <aning> <с Boom> об этом я не говорил <с Russia> Гуран, давай за там собирайся, да? Надо наяривать. Меньше мыслей, больше кайфа. Голова перегружена. И ты чем дальше хочешь идти за результатом тем больше тебя загружаешь, кайфуй! После большого количества попыток, после разворотов, после вылетов за пределы трассы, к счастью, которые не закончились чем-то страшным, у меня получилось проехать всю конфигурацию. И тут мы с Русиком решились на небольшую зарубу. Мне предоставили 5 попыток, чтобы я проехал максимально круто эту конфигурацию. Вот мой лучший заезд. После этого Руслан сел за руль своей Тойоты и у него была всего лишь одна попытка показать максимум на этой конфигурации. И вот что из этого получилось. И так понятно, кто круче проехал. Однако же, давайте приведем конкретику. В дрэге все оценивается в секундах. Что касается дрифта, в нем все оценивается в баллах. И если оценивать мой заезд, это было на 70 с небольшим баллов из 100 возможных. Что же касается заезда Руслана, то здесь мы увидим уверенные 90 плюс баллов. Почему? Потому что круче углы, меньше коррекций и, конечно же, больше дыма. И совершенно другое дело уметь это ремесло преподавать, уметь знания передавать. Это отдельное искусство, и ребята из Sport and Safety этим искусством обладают и владеют. И низкий поклон... Всем рекомендую обратиться, потому что каждому есть чему научиться и нет предела совершенству. Ну а теперь уже можно с вами попрощаться. С вами была команда DSCov Сергей Борисов. Руслан, о, великий мастер. Я именно так тебя буду величать. теперь. Команда Sport Safety, наш секретный полигон. И до новых встреч. Счастливо.